Да-да-да. Да-да. О, -о, О, я купаюсь. Да-да-да. Да-да. О, О, я купаюсь в вашей любви ко мне. Всем счастливой среды и даже вам нелегальным мигрантам. Я считаю, что это тоже счастливая среда, если верить моему испанскому языку в средней школе, который я провалил. Хорошо. Итак, подобно женщине, пытающейся бросить футбольный мяч, иммиграционный кризис выходит из-под контроля. Это ужасно. Почему мы вообще говорим такие вещи? Вам не нужно, чтобы мы вам это говорили, хотя Fox News единственный, кто это делает. Если Билл Милугин и его великолепная шевелюра проведут один важный день на южной границе, он получит бесплатный молочный коктейль и выброс. Он может пожертвовать своего наследника лысым львам а почему бы и нет. На границе, без сомнения, бардак. Но теперь то же самое происходит и в заповеднике Нью-Йорка. До недавнего времени мигрантов размещали в фешенебельном отеле в центре Манхэттена. Бассейн на крыше – хороший бар. Изысканная мебель, знаете ли, вещи, которых никогда не будет у Джейми Лисоу? Никогда. У города были планы переселить одиноких нелегальных мужчин из отеля в учреждение в Бруклине, чтобы освободить место для семей мигрантов. Но мужчины не двигаются с места. Так как же в этом ирония судьбы? Мы говорим мигрантам, мужчинам, добро пожаловать в нашу страну. А затем они оборачиваются и говорят семьям прибывающих мигрантов, возвращайтесь туда, откуда вы пришли. Похоже, что нелегальные иммигранты также категорически против нелегальной иммиграции. В тот момент, когда они попадают сюда, они превращаются из беспомощных беженцев в Энн Я удивлен, что они не начали скандировать ⁇ постройте стену, постройте стену ⁇ Боже мой, это удивительно. Поэтому, когда появились автобусы, чтобы отвезти мужчин из отеля в более простое, но чистое заведение, они не запрыгнули в него. Вместо этого они вышли на тротуар перед входом, разбили лагерь, требуя, чтобы они остались, и вытащили карточку просителя убежища. Они утверждают, что они беженцы, но жалуются, что жилье в бруклинском круизном терминале некачественное. Затем они раздают шахту прибывающим семьям. Вот горячий прием одного мигранта. Для всех мужчин это всего четыре ванные комнаты. Если кто-то заболеет, заболеют все. Это очень некрасиво. Кровати ужасные. Это кусок ткани. Они похожи на военную кровать. Похожи на ваш дом, Джейми. Всего четыре ванные комнаты у всех мужчин, и это говорит от парней, которые с 40-летним стажем влезли в Тойота Королла, когда она пересекала границу. У меня 4 ванные комнаты, а это значит, что они на расстоянии ночи так от катастрофы. Как они смеют предоставлять этим просителям убежище, что-то вроде военной кровати? Вы имеете в виду кровать, достаточно удобную для наших солдат, которым нужно хорошо выспаться перед отправкой на войну. Может быть, в следующий раз сообщите нам, какое количество нитей вы предпочитаете, знаете, когда вы пробираетесь в нашу страну вы бесплатные грузчики. Извините, но какой проситель убежища откажется от чего-либо из этого? Если только они не лгут о так называемых трудностях, от которых они якобы спасаются. Я имею в виду, откуда они ищут убежище? Курорт сан эльф кабо Вы видели некоторых из этих предполагаемых беженцев в том, что они одеты лучше, чем принято считать. Где койоты высадили их из аутлета Найки? По-моему, они не выглядят усталыми и забитыми. Вы знаете, это выглядит забитым. Я этого не вижу. Я видел людей, которые выглядели более измученными после того, как провели две недели на круизной линии Карнивал. Они не такие беженцы, как те, кто прошел через остров Элис. И если бы они были беженцами, спросите этих одиноких мужчин, почему они оставили свои семьи. Это как перевернуть Титаник вспять, почему Джек сталкивает Роуз с дрифующего дерева. Именно так я бы все и закончил. Я думаю, что с нами играют. К счастью, один умный сексуальный мужчина указывает на все это. Я начинаю думать, что их трудности были сильно преувеличены. Они едут сюда не потому, что они, знаете ли, беженцы, которым угрожает опасности из-за климата, преступности или бедности. Наша страна побуждает их приезжать сюда за работой и бесплатными вещами. Потому что какой отчаявшийся беженец приходит в убежище и жалуется на комнату и питание? Это правда. Этот парень такой горячий, что должен прийти с предупреждением, как это делает яблочный пирог из Макдональдса. Так что если вы летите в Центральную Америку, это не имеет никакого отношения к корневым уловам, если только первопричина не в американской щедрости. Так что вы можете перестать притворяться, что выглядите Камалой. И вы не можете называть себя беженцами и все равно требовать доли времени, когда доберетесь сюда. Факт в том, что именно активисты-леваки забивают головы мигрантов чем-то большим, чем эпизод из Йеллоустоуна. Как отмечает Нью-Йорк-Пост, активисты глубоко вовлечены в само противостояние, прилагая самые большие усилия для увеличения нелегальной миграции. Так что весь этот кризис с беженцами был ложью. Я имею в виду, что это кризис для нас, но не для них. И я говорю это, будучи очень-очень сторонником иммиграции с корректировками, основанными на потребностях нашей страны, но нам не разрешается подвергать сомнению что-либо из этого или говорить. Эй, интересно, может ли номер за 300 долларов за ночь быть сумасшедшим? Вы помните те фотографии другого отеля с разгромленными номерами и пустыми пивными бутылками, выброшенной едой? Эти ребята веселятся, и они веселятся на 10 центов Кэт. При условии, что она платит налоги. А теперь они кусают руку, которая кормит их бесплатно. Извините, ребята, в следующий раз, когда вы услышите слово «беженец», подумайте о той замечательной песне Тома Пяти, а не об этих неблагодарных в отеле Уотсон. И точка. Грег, давайте поприветствуем сегодняшних гостей. Ее фамилия Макдональд, но у нее нет фермы. Ведущая вечернего шоу «Фокс Бизнес» Лиз Макдональд. Этот человек не только пишет новости, он доставляет их на своем бумажном рауте. Автор статьи Fox News и редактор общественного мнения Washington Times Чарли Хрт. Если ему придется услышать еще одну шутку об Аляске, он встанет и уедет на своих собачьих упряжках. Актер, писатель и комик Джейми Лисоу. И она живет от зарплаты до зарплаты, главным образом потому, что продолжает воровать зарплаты своих соседей. Корреспондент Fox News, Кэт Тимп. Джейми, я думаю, что как налогоплательщики здесь, в Нью-Йорке, мы все немного расстроены, наблюдая, как люди получают номера в отелях по 300 долларов за ночь. А затем жалуются непосредственно от таких людей, как я. Но это действительно должно расстроить. Вы видите, что нелегальные иммигранты живут гораздо лучшей жизнью, чем вы. Я имею в виду, как будто они отлично проводят время. Они общаются, у них есть друзья. Некоторые из них действительно целуются. Да, некоторые из них громко разговаривают с девушками. Типа того. Когда вы описывали это, я подумал, бассейн на крыше? У меня даже нет бассейна на этаже. Вы знаете, насколько дороже туда подняться. Это действительно неприятно. Вся эта история поразила меня, особенно та часть, где говорится о том, что они отсылают другие семьи. Не так ли? А справа, кстати, гораздо более доступное жилье. Я остановился, не самый лучший район, но я останавливался в отеле в паре кварталов оттуда, когда был здесь в прошлый раз. Не самый лучший район. Я подошел к стойке регистрации, спросил, эй, где мужской туалет, и она пошла просто куда угодно снаружи. Я могу сделать это очень быстро. «У меня есть одно очко и одна шутка, если только никто не смеется, и тогда у меня есть два очка». Да, пожалуйста. Давайте будем. Я думаю, мы должны быть благодарны, не так ли? Как будто они ищут убежище, откуда бы они ни приехали. Мы пытаемся помочь им и стараемся сделать все, что в наших силах, и я думаю, что есть немного благодарности. Что мы пытаемся предоставить лучшее, что можем. Кто бы ни был главным, он старается покупать как можно лучшую еду и делать все, что в его силах. Так что просто я не знаю, может быть, постараться не жаловаться на все и уйти, это действительно мило. Например, когда я был женат, я, наверное, половину тех лет, что спал диване, спал на диване, верно? Но я подумал, по крайней мере, я внутри дома. Вы понимаете, что я имею в виду? Это хорошее место для жизни. Это то, что они должны делать. Я так часто лежал на диване. Например, когда мои дети хотели, чтобы я смотрел, они спрашивали, папа, ты не возражаешь, если мы сядем на твою кровать для плача и посмотрим фильм? Это была точка зрения и печальная, очень печальная история. О боже. Чарли, я должен спросить вас. Или когда меня осенило, что нелегальные иммигранты мужского пола говорят, что они действительно хотят переехать ради семей, они определенно будут республиканцами. Да, демократы рассчитывают, что все эти центральноамериканцы станут демократами. Они говорят, нет, в тот момент, когда они здесь, они говорят, убирайтесь отсюда. Убирайтесь, мои лужайки. Убирайтесь, мои лужайки. Нет, все очень просто. Такова человеческая природа. Уникальность нашей страны в том, что у нас есть страна, построенная на понимании человеческой природы и как бы обходящая ее стороной. Но это же элементарно. Конечно, они не хотят, чтобы приходили новые люди и забирали их вещи. Не больше, чем кто-либо другой. Вся страна этого не хочет. Но это правда. Все дело не в том, что кризис нереален, кризис реален, но он полностью сфабрикован, сфабрикован политиками. Это полностью мошенничество. И все эти люди – пешки. И когда демократы критикуют губернаторов, республиканцев за то, что они используют мигрантов и пешек? Нет, это не так. Вы используете их как пешек. И вы использовали их как пешек для того, чтобы разыграть эту безумную шараду о расизме в Америке. Они те, кто на самом деле злоупотребляет этим. Я отключился. Я думал о карикатуре на жителя Нью-Йорка, которую мне следует представить. Как шахматная доска на всю жизнь. Знаете, люди играют в нее, и пешка идет. Перестаньте использовать меня в качестве пешки, Кэт. Это было действительно здорово. Клянусь Богом, когда он говорил это, я подумал, почему никто не использует кого-то в качестве ладьи. Да. Я использовал кого-то в качестве чистого. Раньше? Лис. Да. Я хотел задать этот вопрос. Может быть, два года. Но у меня не хватало смелости сделать это. Так что предоставьте это мне. Да. Я упоминал об этом вчера на пятерке, а затем сегодня. Я продолжаю смотреть на мигрантов и думаю, что они не выглядят так, как будто прошли очень далеко. Поэтому я никогда не знаю, где находится пункт высадки. И потом у них всегда была белая сумка, всегда была белая сумка с вещами, и они не потели. Когда я думаю о беженцах, они потеют. они на спас Спасательные лодки, они как будто приехали с Кубы, спасаясь от нацистской Германии, спасаясь от председателя Мау. Спасаясь от картофельного голода Джейми. Но все они здоровы, некоторые на самом деле немного полноваты лис. Но они действительно выглядят пухлыми. Я знаю. Вы знаете, вы думаете, что женщины и дети спасаются от ракетных ударов, но это мужчины в дизайнерских пузырчатых куртках, выбрасывающие десятки пакетов с тем, что мне кажется, чикфила. «Я такой, принесите это сюда. Именно так. Что меня поражает, так это то, что это похоже на блок-вечеринку для активистов. В этих отелях появляется больше активистов, чем мигрантов внутри. Так что мне кажется, что все в порядке» если вам не все равно. Кстати, есть некоммерческие организации, существующие на пятаки налогоплательщиков. Вы принимаете их к сведению. Вы принимаете нелегальных иммигрантов. Когда я увидел эти десятки мешков, их просто выбросили. Что это были за гамбургеры? Я не мог сказать, выглядело это как бутерброды с арахисовым маслом и желе и не очень хорошо сочетается с Гже. Я бы никогда этого не сделал. Вы уйдете с этого шоу. В горячую минуту. Кэт, мигранты фактически задержали ваш путь на работу сегодня, не так ли? Да. Расскажите нам об этом, пожалуйста, Кэт. Я знаю что мы говорим об этом как об иммиграционном кризисе, и это доказывает, что иммиграционный кризис вышел из-под контроля. Для меня больше всего в этом я заметила то, что это улучшает то, насколько безумно государство всеобщего благосостояния. Это прежде всего вопрос социального обеспечения. Как вы сказали, Чарли, если вы бесплатно живете в роскошном гостиничном номере и говорите «Убирайтесь отсюда, я не хочу». Это не самая безумная вещь, которую я когда-либо слышала. Самая безумная вещь, которую я когда-либо слышала. Это то, что правительство проявляет столько неуважения к нашему правительству, что они спрашивают, что нам делать? Мы поселим их в роскошных гостиничных номерах. Все заплатят за это. Им все равно. Несмотря на то, что мы все только что пережили унылое движение рождественских елок, Кроме того, эти активисты, которые поднимают шумиху вокруг права на роскошный гостиничный номер, уменьшают трудности для людей, которые действительно бегут от убежища, и людей, которые хотят приехать сюда легально и получить работу.